Неудач. Неудач. Неудач. Неудач. Неудач. Ничего. Ничего. Ничего. часу. Ничего. Ничего. Ничего. Ничего. Ничего. Ничего. Ничего. Ничего. Ничего. Ничего. Ничего. Ничего. Ничего. Ничего. Ничего. Ничего. Ничего. Далька, а вер, он продолжает быть но и 16, между Минфикой, в справа португальский футболист, и далее команда футболиста сбирной в Португалии. Атака А здесь передача очень неаккуратная. И что если они Это хороший для Бруно Фернандес. Фернандес. Бинаевич, Бруно Фернандес, ну где? Были матчи, когда Манчестер Юнайтед. Делал и Арсен Дюнетт, дел кемар, гол контрголпе. Бруно, что он имеет, ясно. Пелота cambio. Uh, Хоча номинально, я и, и, и, и таким судьи правым нападный. Одну игру Кидромакеву Виталий на проекте. Мунсона, арбитр молчит, но исландец при этом держится за ногу. Атака Манчестер. Сменшенный сон не дал рады Еще раз Бруну делает великолепный пас. Здорово, вот это может быть очень интересно. Samitote, no Senegal ali. Porque nós destacamos do ponto de vista da qualidade, do virtuosismo na equipa do Marítimo. Que é o do capitão do Sporting tem roubado muitas bolas, grande passe. Fernando Fernandes, velocidade deste lado de Jovani, passe de... A Robins na quatorre, na Zemeno. Rússola e o chunho é cerca de minuto, Фернандес шустрый пас на Рашфорда. Дача также стоит отметить забегание Уолбрайтона, которое решило решающее слово сказать Бруно Фернандешу. Вот попытка. Булканду пьет Бруно Фернандес. Тогда кабрать, тогда и фингердейн. Темпов больше, да? Марсия, сиди по Марсия. Нагуста это Манчестер Юнайтед. Пуля при всем его преимуществе, команда Юргена Клопа тоже ни одного удара в кулиге напала. Фернандеш. Фланги был Фред. Опорную брую Фернандеш в одной косе. У Аталанты и Гаспирине. Фернандеш. Ознать серию Хоплені, Фернандеш, швидкий. Наймолодший, найменший з усіх можливих трофеїв. Сонце, ані лякар, шлашмада, Фернандес, Соломарко, Синадоро. Прихоплює м'ять. Фернандеш, швиде, передачі на... Присюне, Бруно Фернандеш, синка в на екстеріор, Рашфорд завайде, Рашфорд! Страхотно. Сквіле запрацував Рашфорд, Фернандеш, батічко. Меніном. Если бы он взял паузу, он мог бы прибирать там пепы.